Вот, Лешка, смотри, значит, я живу в городе Новосибирске, да, у меня mm -hmm. есть друзья, да ты их сам знаешь, mm -hmm. вот. они тебе благословляют вот, так вот такой для твоего О -о -о. хозяйства, короче, О -о -о. Подожди, подожди. он очень тяжелый, полный мешок желудей, у них дома дуб растет и желуди просто на самом деле, mm -hmm. девать их некуда, их очень много, в чем смысл? Ну вот попробовать будут кушать поросяты или нет. Может быть, если у тебя с них действительно нарастет. Ну не у тебя, у поросят нарастет там мясо, но ну, благословивший. Небольшой кусочек сала отрезан Да. И говорят, вкус невероятный, такой, как бы с дубом. Ну что, идем. Давайте. Да? Давай. Да, Желай давай вдвоем. В есть, а где белка-то? Белка-то, которая в желудке. Так, давай мы сейчас раскроем. На самом деле, вот мне было всегда интересно, знаешь, например, вот ну, басня крылова, что там желуди свидели. Всегда это... говорят, да, ну да, а да, я да. что-то, честно сказать, ни разу не видел, поэтому первый раз в жизни мы смотрим, как ну, басни это правда или нет? Или это реальная басня, что вот. <как> свинья, которая кушает. Не жёлуди. могу развязать. Сейчас, подожди. Ну, нож, ты как вот. Есть сейчас, есть... ладно, что-нибудь. Подожди. подожди. Там ну что, проголодались? Эй. Знаешь, как, как на базаре показывают там а, этот тон, этот, ну, орех-то, амаканский или какой-то он, я его забыл. Двиг, Шмак, да? Шмакодямский. Шмак. Вот просто на него смотришь, вот прям вкуснятина. Да. Ну-ка, давай это попробуем. Ну-ка, смотри, смотри, у, уже нюхают, но ну, имей самый хороший нюх. Чухи-чухи, где чухи, остальные? Если они уголь грызут, а здесь-то, конечно, нет. это но... сытный белок. Да, там. сытный белок. Это вообще вкуснятина должна быть. Ого, смотри, как мясо наливается. Ого. туда -ту -ту -ту -ту. да на... Еще один сильно много не давай, помоляй. А, да, да-да-да. А вдруг еще в живот скрутит у них. Просто экономную... Это... Я думаю, Ешьте они... с травой, чтобы экономно было. Слуху будут раскусывать Подожди, а эти что, на улице ночевали вообще? Да. Нет, вот их четверо ночевало ночью. Ну вон, а и, еще ну, кто он, тот, вред. пятый. Ну, нет, так он что, получается, бегал, там спал. Да, здесь, здесь. Интересно, они же первый раз в жизни, это Конечно. Все когда-то в жизни первый раз. Ничего. И... Вкусно? И... вкусно? Вот, вот этот звук, чтобы, да, что как Вкусно, да. Вкусно, чище, да? Ну вот, кстати, смотрю, вот совсем не плохо. вот он, одежда, типа как этот, писташки. <свес>